Только что смотрел цены токенов стартапов, и становится как-то грустно. Грустно, потому что я помню время, когда говорили, что каждый гражданин сможет получать 25 тысяч долларов. Сейчас в это как-то не верится. Давайте возьмем не самого богатого гражданина. У него есть 5 токенов классика, и он получает в среднем по 20 токенов от каждого стартапа. Пусть за год выйдет 1000 стартапов, а число классиков не изменится. Тогда при стартовой цене классика в 1000 долларов и цене каждого токена-стартапа в 1 доллар, мы бы как раз получили 25 тысяч долларов в год. Но давайте посмотрим, сколько токена стоят сейчас. Ага, вот классик стоит 10 долларов. Это у нас 50. Давайте смотреть дальше. А вот токены стартапов стоят всего 1 цент, это что получается 200 долларов? Хм. Несостыковочка сраная. Чтобы получить эти 25 тысяч долларов в год, нам бы потребовалось целых 100 лет. Неужели это законно? Незаконно это ни хрена! Конечно, никто не доволен такой ценой токенов, но этому есть вполне понятное объяснение. Ведь большинство из них еще даже нельзя использовать. Вот цена и опускается. До уровня фантика. Подробнее сейчас об этом расскажет министр промышленности. У нас же даже для проектов есть жесткие условия по токен экономики, ограниченная эмиссия, сжигание, байбэк, балдирование. Да? То есть вот три основных пункта, которые. Но это вся токен экономика не будет работать в том случае, да, когда бизнеса нет. То есть, если действительно проект еще не начал выкупать токены с внутреннего маркета, цена этого токена, ну, какие основания для того, чтобы она выросла, например, да? Вот, поэтому как только проекты сейчас интегрируют опять же токен, да, как оплате, да, как только сейчас там, пойдут продажи, начнутся выкупы маркета, ситуация поменяется, потому что ну, математически она поменяется. И понятно, что будут те проекты, которых, допустим, объем выкупа гораздо больше, потому что больше клиентов, да, мы привели либо больше пользователей. Будут проекты, которые будут объем выкупа гораздо меньше, да? ну, на данном этапе, когда то есть это же получается. Э ну, мы не предоставили возможность да, пользователям расплатиться, да, проектам сделать, взять свои обязательства, получать выжигание, да, чтобы дефицит уменьшился в системе. Mm -hmm. Приходит проект, мы его отбираем, мы с ним подписываем договоренные отношения, это занимает время, то есть юридические документы подписываем, пока согласование mm -hmm. да, подписали. Мы делаем миссию, сразу ее распространяем, Ну, потому что, чтобы граждане знали, что проект пришел. Сделали эмиссию только с этим токеном, который миссия произошла, они могут его технически брать интегрировать. Мы же не можем интегрировать того, чего еще не существует. Да, да, да. Вот, то есть, поэтому у нас вот этот плаки получается, что мы делаем э, с вами эмиссию, да, а у проекта физически не хватает времени технически это реализовать. Вот, вот извините, уже там придется там, неделю, две или три подождать, да, когда они смогут это наладить. Потому что у проектов есть свой план разработки, у проектов есть. Мы же приходим к ним, ну, мы приходим к интересам, да, к нам приходят. Ну, это же тоже процесс, процесс согласования. К сожалению, это еще нет такого инструмента, да, как мы сейчас там, а, какой-нибудь а, сервис, да, который позволяет просто оплатить там карты нам в любом магазине, да. Но для этого была огромная система построена. Я думаю, что ну, шаг в эту сторону сделаем и, опять же, поможем проектам быстрее интегрировать а, тот токен, а, который мы выпускаем. Но это наша сейчас задача. В принципе, сейчас тоже, тоже взяли ее на себя, тоже делаем. Поэтому, чтобы увидеть какой-либо рост, нужно просто немного подождать, пока токенами можно будет пользоваться. А ведь интересные проекты действительно есть. Другая проблема связана с распределением. В какой-то момент у кого был лишь один паспортный токен приходило на счет даже меньше одного токена стартапа. Не знаю, как бы они могли этим воспользоваться, но кажется, где-то рядом огромные киты. Китами называют крупных игроков. У них большие мультипликаторы и солидный баланс на счете. Вот, например, топ токен холдеров, согласно смарт-контракту, Северскан. Это напоминает проблему богатых и бедных. Только теперь это выливается в неравномерное распределение токенов. Но как-то раз один человек сказал, почему каждый здесь может получать достаточно. Вот поэтому давайте его и послушаем. Во-первых, в какой бы момент не присоединился человек, гражданин, если он выполняет какие-то полезные функции, он сразу получает повышенный мультипликатор. Вот, допустим, сейчас аккредитованные СМИ или любые другие кредитованные организации получают мультипликатор X10. Это означает, что когда бы ты не присоединился, имея всего один токен, ты уже приравниваешься по силе голоса и по количеству токенов, получаемых от предприятий и государства, к владельцу 10 токенов поскольку ну, у тебя мультипликатор их 10 вот. и в этом плане даже на, на последующих этапах очень хорошо могут э, продвигаться в государстве именно те, кто что-то делает полезное потому что э, у них есть мультипликатор вот. поэтому э, деятельность здесь всегда будет наравне а то и обгонять э, богатых надеюсь, вы не такие наивные и не думали, что просто став гражданином, на вас посыпятся горы денег ну, вообще-то это было бы здорово на самом деле я хотел затронуть тему формулы распределения. Как вы знаете, сейчас токены распределяются согласно такой формуле. Сумма всех ваших токенов DCNT, включая паспорт, умножается на мультипликатор, который равен квадратному корню из количества токенов ликвид. Наверное, еще прибавляется мультипликатор для аккредитованных организаций. Но я этого в официальном пресс-релизе не видел, так что отпишитесь в комментариях, если у вас есть какая-то другая информация. Вроде как эта формула призвана спасти всех, кто получал мало токенов и сделать распределение справедливым. Но так ли это на самом деле? Предлагаю обсудить этот вопрос в комментариях, а также расскажи, сколько токенов ты стал получать с новой формулой. А мы совместно с другими активными гражданами в следующем видео постараемся представить свое видение формулы. Чтобы это не пропустить, подписывайся на канал, жми на колокольчик и до встречи.